Моя женщина! Сука! Земля в иллюминаторе, блять! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Так, камень проехали. Камень проехали, но ее тащит боком, продолжает. Привет, друзья! С вами снова Краильщик. И сегодня, как всегда, мы начнем сравнивать, не сравнивая. По идее, сегодня должны были быть Портедж и Тракс. Не будем говорить, что они застали, но они отказались. Поэтому у нас есть два Дастера и Китаев. Хай стоят в озере. Пока я буду рассказывать гадости про их машины. Дастеров сегодня аж две штуки. Один бензиновый двухлитровый и второй полуторалитровый дизель. Это... Самый большой мотор для этой вариации автомобиля, в принципе, для Дастера. И здесь все достаточно плотно. Однако, сейчас мы перейдем к, полу к полуторалитровому мотору, и вы поймете, что там все абсолютно так же плотно, и руку засунуть, в принципе, нереально вообще никуда. Итак, турбодизель, мотор К9К. Этот мотор достаточно старый, но ну, именно вот по блоку, по поршневой, к 150 тысячам. Люди на форумах советуют в качестве профилактики поменять шатунные вкладыши. Поменять шатунные вкладыши, Карл! Какого хрена? В остальном, с точки зрения пользовательских характеристик, этот мотор вполне неплох. Он Common соответственно, соответственно, ну, на Дастере он расходует, скорее всего, литров 7 по трассе на какой-нибудь недоприводной фигне он расходует там вплоть до четырех с половиной литров и это как бы окупается ну французы в частности рено сука очень плотно комплектуют свои машины и хрен куда подлезешь поэтому сюда вам лазить не светит максимум что вы можете там поменять свечи аккумулятор залить масло на двигатель все По внешности, по дизайну, по салону, блин, ну, на мой взгляд, он страшен как ядерная война. Но я абсолютно точно знаю, что моему отцу нравится подобный салон, потому что он ездит на Renault Символ и прям он просто только что кипятком не писает отчасти. По внешности, блин, опять же, на мой субъективный взгляд, дастер уродец. Но я абсолютно точно знаю, что многим людям он нравится. Блин, ну тут все французское, это как соперы, вы это либо любите, либо не любите. Можете стать максимум ценителем, Это, блин, ну, хуй его знает. Короче, хотел обосрать, обосрать не получилось. И с этим мотором, опять же, если брать эту тачку новой, это, наверное, лучший выбор, потому что, когда у тебя мотор не позволяет тебе шарашить 150 по трассе, ты видишь гораздо больше. Блин, все-таки мне сука, нравится этот дизель до момента пока он сломается Ты, Всем привет, меня зовут Лобачев Александр Езжу на Renault Duster Moomy Duster Машина во владении 2,5 года Проехала уже почти 39 тысяч километров Особых э, Модификаций в ней Я не делал, добавили плафон В салон, поставили всякие Дефлекторы, поставили защиту Муфты э, Потому что езжу, как видите Очень хорошо по грязи В машине нравится практически все Разве что за исключением, ну чуть, э, ну да, чуть чуть побольше бы багажник. Не нравится в машине в первую очередь то, что Клаксон находится на руле. Если бы брал другую машину, взял бы, скорее всего, Дастер, но в более жирненькой комплектации, Люкс Привилоч или что-нибудь еще. Ну и, ну и, скорее всего, на автомате это уже для езды по городу. Всем привет, меня зовут Александр, владею Дастером уже на протяжении полутора лет. Купил его с пробегом 8000, сейчас где-то 36 тысяч километров. Автомобиль у меня максимальной комплектации, все в нем устраивает. Но, конечно, хотелось бы такую же комплектацию иметь в дизельном варианте. Если бы я сейчас приобретал машину, скорее всего, я бы приобрел Great Wall H5 TD AT Lux. Стоит он также миллион в максималке, он больше, в него помещается полуторная кровать, помощнее и чуть выше. Итак, китаец. Те вещи, за которые я хаял только что Рено, здесь продуманы до мельчайших, блин, вещей. Сюда, в принципе, можно положить еще один мотор. Очень простой, бензиновый, 1.8, двухвальный мотор. Ничего сверхъестественного нет, значит, скорее всего, это ездить будет достаточно долго. А благодаря удобству подлезания всюду и вся, блин, ну ковыряться с ним... На этапе там 5-6-летней эксплуатации будет удобнее. В реношке, чтобы что-то снять, блин, нужно иметь длиннющие пальцы с восьми суставами. Добрый день! Меня зовут Никита. Купил я их 60, потому что хотел в трейдинг взять ровера. Говорят, что ровер не подходит под трейдинг. Цена вопроса 850. Нравится в машине, наверное, высокая посадка и большие зеркала. Бесит в машине плохая тяга с первой передачи. Относительно китайца. Блин, мотор трясет, когда ты едешь на малом газу. Явно видно, что либо коробка подобрана не слишком удачно для кроссовера, либо мотор дохловат, либо одно и другое вместе взятое. Относительно подвески. Едет она вполне себе мягонько. Понятно, что подвеска зажата в угоду управляемости на асфальте. И, соответственно, его... Перевешивает и диагонали достаточно легко Блин, про управляемость на кроссовере говорить Дело, ну, если не последнее, то предпоследнее Потому что, блин, тачка с высоким центром тяжести По определению не может рулиться ровно так же, как легковушка а Относительно обзорности Благодаря вот этим вот огромным практически грузовым лопухам зеркал Сзади вообще понятно все, что происходит Это Очень приятное ощущение Будь у этой тачки полный привод Блин, это было бы прям вообще одобрено. Несмотря на мое первоначальное мнение, несмотря на мое первоначальное убеждение, что кроссоверы это исключительно проделки маркетологов, и в целом это... Какой-то третий класс автомобилей не до машины, и вообще непонятно, нафига не нужны. Я ошибался. Кроссоверы имеют право на жизнь. Причем, что удивительно, имеют право на жизнь даже в качестве экспедиционника. Ну, скажем так, для одного-двух человек. 70% дороги, асфальт, остальное, такой легкий внедорож, примерно, как у нас здесь сейчас, это вполне имеет право на жизнь, и со всеми, со всеми вполне себе легковыми плюшками. Честно сказать, я хотел обхаять эти машины и назвать их, на самом деле, говном. Но что-то пока не получается. Возможно, маркетологи не такие уж и пидорасы. За сим все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, если не понравилось. Ставьте дизлайки, для того, чтобы я понимал, куда нам двигаться, что вам нравится что не нравится комментируйте делитесь с друзьями и на следующей неделе мы в этот карьер приволокем subaru и mitsubishi evolution и посмотрим как они себя тут будут чувствовать не переключайтесь